Че как, Соник-отряд, сегодня мы поиграем в Соник Рейсинг, готовы? Давайте я покажу, как в нее играть. Нужно собирать эти кольца, воу, воу, воу, воу, давай, давай, давай, давай, почти у финиша, первое место! Ха, это было не так сложно, дайте мне знать, когда можно будет забрать мой трофей.